Привет всем! И с вами сегодня помощник. Сегодня мы попытаемся зайти на Кумасах. Так запускаем отправляем заявление. Поставлю на паузу. Все, мы попали на Кумас. Так, сейчас посмотрим, за кого именно. За ребенка или за мамашу. Сейчас поправим микрофон. Немножко фонит, наверное. Так, думаю, лучше. С прошедшим обновлением, так как скажу на подобие, уменьшили у кумасов урон на 44%. Сундукам уменьшили ХП на 44%. И ХП у КОМАСов уменьшили на 44%. Это, как сказать, им ударило очень сильно по репутации ихней. Сейчас намного сложнее стало КамАЗам. Ну, расскажем про скиллы о, ребенка-кумаса. Простые скиллы. Первый. Поворот. Второй. Поворот тоже самый, при ударе. Пятый. Снимает негативные, пассивные, ну, там, опрокидывающие яды или все такое. Снимает с него все. Помогает своим союзникам. Четвертый. Крутится. Когда танк стоит в блоке, можно прокрутиться разочек, и вы можете его сбить даже в блоке. Третий. Прыжок на попу. Можно хорошенько нанести урон, ну и уронить врага. Третий. ну Второй. Сдувка. Вы дуете. На врага. Он падает. Можете добить легко и просто. Очень критично для противника. Можно хорошо урон нанести, так сказать. Третий Первый. Так. Это наподобие стрелять. Видите цель тут? Вот сама цель. Ей надо направлять на врага. Когда вы стреляете в каком-то радиусе, он может зацепить врага. Вот сейчас покажем, если получится. Сама кристалла показывает вот красным кристалл вот показывает сейчас. Этот враг сейчас несет кристалл. Ну вот стукка. Стреляем. Не попали. Это бывает. Полагаем. Немножко лагануло. Это бывает. Крутимся. Звука. Осторожнее смотрим. Там есть секретный проход. Они частенько им пользуются. Советую присматривать за ним и за двумя кристаллами. Вот самый основной, вот этот. Его сложно оттуда вытащить. Но вот этот полегче. Сейчас подойдем к секретному входу их нему, где любят они иногда таскать кристаллы. Тут можно пройти кумасу, можно не бояться. Ну, иногда быть надо. Осторожней. Могут пройти. Все, помогаем своему. Так, смотрим за кристаллами. Осторожней. Прикрываем. Как раньше обновление стало плохо мало ХП у Кумаса, надо очень прикрывать. Потому что если пачка накинется на Кумаса, можно убить его. Вот видим, взяли кристалл люди. Надо скорее присматривать осторожнее за ним. Пойду попытаюсь его перехватить. Будем надеяться. Сдувка. Круток. Стрельба. Хилит видим. О хилит. Блин, спутались. Как видимо, хорошо очень ровно носит. Забрали. Надо идти поскорее к своему кристаллу, а то боюсь слишком очень даже могут убить меня. Надо присматривать. Хп добавляются чуть-чуть, но нормально. Можно пристаркнуть их, отдунуть, как бы помочь себе. Сложнее стало кумасом, это уже заметно после обновления. Внутри кристалла у нас можете за... скрыться прямо в этой буточке. Втроем, когда вы тут находитесь, у вас очень сложно достать. Ну и особенно с вашей мамы. Она вас может хилить и очень даже хорошо. Ну вот осталось 7 минут. Тут остальное остается только прикрываться. В следующем видео я как хочу сказать, я попытаюсь вам снять вот за персонажа Кумаса Маму. Сейчас мы снимаем за ребенка. Расскажу вам про все на скиллы, так сказать. Массуют они нам, мешают, хотят вы, вы, вывести оттуда. Ну, сейчас мы дунем. Через можно иногда донуть и пробить. Убили. Мы опять повелись. Так сказать, пришлось на паузу поставить. Осталось 4 с этой 50 секунд. Скиллов таких основных у него нет, а кумаса сильно таких хороших нету. Ну, но иногда они хороши, но у вот самого вот этого кумаса намного лучше. Как заметно, у кумуса, вот, у кумуса на подобие сним, ну, снимается некоторая скорость за то, что кристалл он держит на 50%. Так что осторожней. Пытаются у нас выкурить. Так сказать, мы им не зададимся. Три минуты с половинкой. Вот я хочу бы сказать, наподобие, когда вот у вас ежедневно дается квест. Ну, вот наподобие, ежедневка. Открываем. Вот ежедневный КМС на Кумасов. Он вам автоматически дается за победу. Вам надо, главное, победить. Ну, если вы за людей играете, вам надо занести два кристалла. А если вы за Кумасов, вам надо просто, ну, советуется, два кристалла держать при себе. Или 3. Ну, лучше бы три. Больше репутации, больше всего. Ребята, наверное, заскучали. Все время сидеть в будке не сильно, интересно. Хочется немножко посидеть, погулять. Прицеливаемся. Стреляем. Убили. <смех> вот как хорошо прицел. Некоторые люди, может, не знают про этот прицел, что надо целиться. Иногда бывает просто, они не понимают, что надо целиться. Ну вот, они думают, что вот прицел вот так находится, и они вниз стреляют. Но это неправильно. Надо прицеливаться прицелом. Но осталась 1 минута. За одну минуту. А вряд ли можно кристалл занести. Но если повезет. Но у нас сначала надо убить. Чем, прежде чем кристалл понести. Но это не получится. Сейчас мы победим. Выполним квест. За сегодня. И покажу куда его сдать. Может быть, в прошлом видео, как я играл за людей, непонятно, куда, что бежать. Но я вам покажу. Все, выполнили квест. Все, нажимаем на кнопочку. Телепортируемся. Я поставил опять на полную графику. Очень даже красиво. сейчас прогрузится прогрузилась вот наподобие квест сам по себе когда вы выполнили его издать можно велика самого велика ну Вот можете пролететь сюда на пегасе пробежите от самого круга после пегаса сейчас я вам покажу Ну, самое главное, я вам скажу, этот квест очень даже хорошо, прибыльный. До 60 уровня очень много опыта дается за него. С 30 уровня кумасы открываются. Ну вот, мы наподобие отсюда вот телепортнулись. Бежим вот сюда, сюда. Пробежка на живую. Самый интересный баг нападает тут. Тут можно иногда на животное пробежать. Но иногда он не действует. Не подействует. Надо просто прыгать иногда. Почаще. И вы сможете тут на животном пробежать прямо аж до самого вот этого. Ну вот. Получаем квест. И взаим там... На репутацию можете ее зануть себе вот свиток. Или на свиток щедрости на золото, чтобы у вас x2 была репутация и золото. Вместо 150 золота вы получите 300. Берем. Самое интересное. Вы получаете после этого квеста Вот самый интересный такой сундучок С этого сундучка падает каждый день, ежедневно Мастерский свиток, печати анигмы Он вам поможет на 60 уровне Когда вы будете шмот делать, очень хороший Ну и с него хороший иногда бывают вещи падают Ну вот Ну и еще три сундучка ну, с него там всего лишь падает алкокесты для заточки. Бывает, иногда просто повезет, но это повезет. У вас могут выпасть не 5 алкокестов для зачарования, а 80, но это шанс ну, на миллион. 4. Не повезло. Но ничего. Будем надеяться на лучшее. Ну, думаю, я вам все рассказал. Далее буду попытаться снимать Кумаса маму. Сейчас я вам показал Кумаса детеныша. Ну и еще пару интересных таких Видео скоро я буду снимать. Ну, поставлю на паузу на пару секунд. Ну, на видео буду снимать про Альянсовые КВМ, их секреты, их баги. Ну, и много интересного. Ну, думаю, все. Ладно, удачи. Спасибо за просмотр. И пока.